Это моя герань простояла на улице, вот на этой полочке, которую соорудил мне муж, здесь у меня 8 штучек. И сейчас уже вечерами достаточно прохладная и поэтому я занесла ее на веранду. Но посмотрите, как хорошо она еще цветет. Такая насыщенная окраска у цветов после улицы. И какие же наши действия сейчас в сентябре, чтобы герань еще подцвела и ушла на отдых под зиму. Конечно, надо убрать все желтые листочки, очистить ее, убрать сухоцветы. Поливать ее, конечно, только один раз в неделю. Подкармливать ее уже сейчас пока не надо. И она еще постоит. Посмотрите, как хорошо у нее набраны бутончики. Вот у белой гераньки очень красивые, красные. Красная у меня она сама такая по своей ну, по своей сортности. И она вытягивается, хотя я ее убираю, обрезаю. Сейчас я тоже некоторые такие вытянувшиеся стволики убрала. Стала, сделала из них черенки и поставлю на размножение. Это у меня вот герань, который я выращивала через семена яблоневый цвет называется она очень красивая но ну, она сама по себе такого маленького роста вот видите как это тоже очень маленькая вот, вот роза будная посмотрите какие красивые цветочки собранные в букет как будто бы розочки вот, тоже вот, она тоже все лето цвела это плющевидная герань которую я привезла вот красненькая с турции с анталии она очень обильно цвела и вот, похоже, уже уходит на отдых. Конечно, все лето я ее подкармливала для того, чтобы она цвела очень хорошо. Сульфатом магния мне очень нравится эта подкормка. И герань отвечала, конечно, мне своим бойным цветением. Все лето цветы не сходили. Вот это, видите, какой персиковый цвет. Она вот просто исключительно красивая, махровая. Сейчас в сентябре еще она у меня тут постоит на верандочке. И, конечно, я ее занесу, прям, думаю, с этой же полочкой. Я занесу ее домой и буду черенковать. Буду черенковать и, ну, размножать, разводить. Потому что спрашивают очень многие. Вот особенно вот эту лососевую, вот красный насыщенный цвет такой. кто малиновая она очень у меня. Прям стоит таким кустиком аккуратным, очень красиво. И попробую я тоже вот эту в Турции, которую прыщевидную я взяла герань. Меня тоже ее спрашивают, я хочу ее размножить. Вот так выглядит у меня герань, которую я принесла с улицы. Я считаю, что у нее очень еще хороший достойный вид. Но сейчас уже 7 градусов тепла только. 6 градусов тепла, и я поэтому хочу ее вот все уже оградить от холодных таких воздействий. И занесла на веранду. Сейчас я хотела бы вам еще показать и свою королевскую герань, которую я выписывала в магазине Гаршенко. Но она не так вот цветет еще, потому что она еще маленькая, молоденькая. Но налетела на нее болезнь, называется белокрылка. Сейчас я вам покажу. Я ее вынесла на улицу. Это вот Мона Лиза. А -а, ну это Астер Бьюти. Очень хорошо она у меня принялась и пошла. Какая-то цвела. Сейчас просто... Они же очень маленькие. Пришли мне отросточками в таблетках торфяных. Я их посадила отдельно. Все, они у меня даже какие-то подцвели немножко. Ну, налетел на нее белокрылка. Это такая... Зараза, вот там, скажем, белые точки появляются. И я ее раз в неделю стала выносить на улицу, чтобы эта белокрылка у меня не оставалась дома. И вот так в хорошие денечки раз в неделю я, конечно, ее лечу. Потому что если на одной появилась, все, все уже начинают болеть. Какие-то меньше, какие-то больше. И определить, что... Болеет или нет, есть белокрылка. Это очень просто. Вот так вот до горшочка дотрагивайтесь липкий горшочек. Все, это белокрылка. Поэтому э, лечить надо. Это очень такая ну, трудновыводимая болезнь. И э, я купила вот такое лекарство. Это специально. Э, вот. Вот конкретно написано, что это от белокрылки. Брызгаю, пульвизатором, развожу у меня есть шприц и я прям шприц набираю буквально одну капельку и взбрызгиваю все листья очень полезно также и пролить немножко землю в горшочке что я и делаю развожу например я ну, флакончик в и обязательно проливаю, не оставляя ничего и проливаю. Буквально одну капельку на пол-литра водички, ну, даже полкапли 0,5 миллилитров. И этой капсулы мне на очень долго хватает. Вот, вот видите, тут у меня шприц. Я уж в этом пакетике держу. И по-другому никак. Это такая болезнь, потому что ли, листья становятся сетчатые и, и ну, растение просто болеет. Из него сосут соки вот как же оно будет свести. Вот лавандового цвета, вот эта вот э, иранька, она прям, вот она больше всех болеет, чему-то подвержена. Это вот такого насыщенно-красного цвета, она тоже немножко подсвела, и потом уже все набирает, видно, силы. Ну, возможно, и не будет свести под осенью-зиму, будет отдыхать, набираться силы. Ну, думаю, что по весне, в марте месяце она меня благодарит за заботу о ней. И я думаю, что мы справимся с этой болезнью. Так что у кого есть вот такая болезнь, как белокрылка, надо срочно-срочно лечить. Ну что ж, удачи вам в выращивании гераний. Чтобы они вас радовали, цвели. И вы были довольны тем, что красота герани не оставляет вас равнодушными. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Я буду рада ответить на ваши комментарии. И если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы были с любовью из моего домика в деревне.